Держит враг Меня в своих руках исковывает страх Ты ведь пентенил, Ты все победил Цену уплатил Кровь свою пролил Но почему я Сражаться. Не остановить движение к небу, не остановить. В садской веры не остановить, в светой цели, не остановить. Не остановить, одно посвящение не остановить, души очищения не остановить, святого движения не остановить. Боже, как же так столбиваю, Это стоп. не остановить, пусть очищение